Приходи вечером на синовал. Зачем? Будем на сене валяться, самогон батин пить. Я тебе звезды покажу за попу потрогаю, если разрешишь. А если не разрешу, Ну еще самогону выпьем.